Здравствуйте! С вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла ⁇ Рак ⁇⁇ Как исцелиться с помощью мыслей. Почему нельзя просто взять и все изменить? Решить вести психологический и физиологически здоровый образ жизни и действовать исходя из своего решения. Просто взять и все изменить невозможно потому что мы не властны над своими привычками, реакциями, моделями поведения. Мы не осознаем и не управляем ими. Согласно исследованиям, мы осознаем только 3% своих поступков и действий, остальные же 97% совершаются неосознанно. Точно так же мы не осознаем свое поведение, ведущее к заболеванию. Нам кажется, что мы ведем себя обычно, нормально, наше поведение фактически наш стиль жизни. Никто не хотел терпеть неудачи, провалы, позориться, страдать, быть жертвой и так далее. Это происходило само собой. И уж конечно, никто не хотел быть больным. Или почти никто. Доктор Блумберг показал, что пациенты, у которых опухоли росли быстро, старались произвести на окружающих хорошее впечатление. Вместе с тем для них было характерно стремление занимать оборонительную позицию и одновременно неумение справиться с тревогой. Кроме того, они обычно отвергали выражение привязанности, хотя и, очевидно, нуждались в них. По-видимому, у пациентов с быстро развивающейся опухолью возможность эмоциональной разрядки была заблокирована, заблокирована сильным желанием произвести хорошее впечатление. А ведь это и есть привычка, стиль поведения, образ жизни. Так почему же нельзя взять и все изменить? Почему нельзя просто решить и вести психологический и физиологически здоровый образ жизни и действовать, исходя из своего решения? Потому что мы не властны над своими представлениями о жизни, над своими убеждениями. Ведь согласно исследованиям мы осознаем только 3% своих поступков и действий, остальные же 97% совершаются неосознанно. Точно так же мы не осознаем убеждения, ведущие к заболеванию или к здоровью. Это нормально для нас, мы живем с ними всю жизнь. Никто не хотел жить в жестоком мире среди сволочей и предателей и влача нищенское существование. И уж конечно никто не хотел быть больным. Или почти никто. Доктор Грин сделал вывод, что ликемия и рак лимфатических узлов обычно развиваются в тех случаях, когда пациент сталкивается подряд с несколькими утратами, приводящими его в психологическое состояние отчаяния и безнадежности. Можно сказать, что человек надевает на себя сценарий неудачника и проигравшего, отождествляет себя с беспомощностью и начинает вести себя как жертва, то есть обретает соответствующие мысли, реакции, поведение и представления. Так почему же все-таки нельзя просто взять и все изменить? Решить на сознательном уровне вести психологический и физиологически здоровый образ жизни и действовать исходя из своего решения. Потому что мы не властны над процессами в организме, так как мы не осознаем и не управляем ими. Ведь мы уже знаем, что, согласно исследованиям, мы осознаем только 3% своих поступков и действий, остальные же 97% совершаются неосознанно, мы не осознаем наше дыхание Сердцебиение, пищеварение, функционирование желез и органов – это все происходит само собой, и это нормально для нас. Точно так же мы не осознаем болезнь, не осознаем воспалительные процессы, застойные явления, блоки, зажимы, возникновение и размножение типичных клеток. Это все происходит само собой, и, к сожалению, это нормально для нас. Существует идея, что рак это эмбрион новой жизни. Основатель микропсихоанализа Сильвана Фанти имеет революционный, но правдоподобный и логически объяснимый взгляд на онкологические заболевания. Микропсихоанализ Фанти обнаруживает полную тождественность в закономерностях развития эмбриона и клетки раковой опухоли. Начнем с того, что зародыш пожирает свою мать. Только так он способен выжить. И с помощью плаценты плод как бы манипулирует физиологией своей матери в своих интересах. Плацента озвучивает матери свои нужды с помощью гормонов. Через плаценту зародыш поглощает из материнской крови питательные и биологически активные вещества, необходимые ему для развития. Одновременно плод выбрасывает в материнский организм переваренные остатки. Микропсихоанализ доказывает, что в глубине бессознательного мы очень хорошо помним, как мы сумели выжить, питаясь организмом своей матери. Мы пили ее кровь, мы силы отбирали у нее питательные вещества, отравляя ее взамен продуктами распада. Этот опыт закреплен нами на клеточном уровне. Клетки помнят, как можно выжить в трудной ситуации, и при определенных условиях этот клеточный опыт может быть активизирован. Когда в жизни происходит стресс, обида, и эта обида тотальная, и бесповоротна, это поражение, то это конец и как бы конец жизни, проигрыш, финиш. Но бессознательному микропсихоанализа известно, как снова жить, как снова стать полным сил, стать единственным, лучшим, начать заново. Для этого необходимо родиться вновь. Необходимо вернуться в зародышевое состояние и снова делать так, чтобы можно было паразитировать на организме матери. Для зародыша организм матери и есть весь мир. То есть идея заключается в том, чтобы вернуться домой в добрый, теплый, любящий, справедливый мир. Вернуться в организм матери невозможно, поэтому остается только использовать место организма матери себя, зародить в себе новую жизнь, То есть начать новую жизнь с нуля с чистого листа, Такое желание может возникнуть в психике человека, который до такой степени любит себя и привязан к своим привычкам и взглядам, что считает, что какие-либо изменения невозможны. Зачем мне меняться? Таким образом, в определенных ситуациях клетка воспроизводит имеющийся у нее опыт внутриутробного выживания, тождественный образованию раковой опухоли, и пытается его повторить. Несмотря на кажущуюся абсурдность этой попытки, она не лишена смысла. Предыдущий опыт выживания оказался успешным. Зародыш благополучно выжил и родился на свет Божий человеком, поэтому желание клетки его повторить является вполне закономерным. Конечно, это всего лишь теория и давайте не будем обсуждать ее правоту, но заметим, что исследования онкологических больных выделяют у них две общие черты: это неудовлетворенность результатами своей жизни и неспособность изменить свои взгляды на мир. Кроме того, третья особенность- сосредоточенность на себе, обусловленная отсутствием ясных целей существования. Цель или смысл человеческой жизни можно обнаружить только во вне себя. философ Мартин Хайдегер утверждал, что целью человеческого существования, в любом случае, является забота. Забота, которую человек проявляет по отношению к другим людям или к миру. До встречи в следующих выпусках!